Сон или реальность? Сейчас мы будем смотреть на картах Таро Эллен Дуглас и на картах Таро Магия Наслаждений, что у нее в самом сокровенном отношении к вам и что у него в самом потаённом уголочке души к ней. Начнем. загадываем загадываем мужчину сейчас я расклад делаю на девушку вспоминаем его запах вспоминаем его взгляд вспоминаем его руки дыхание его притяжение его вибрации пульсации все что мы хотим и смотрим откровенно все что он ощущает этот расклад, подойдет для тех, кто на расстоянии. Возможно, давно не виделся, но в душе этот человек всегда с ним. И если у вас есть телепатическая связь, та ниточка, тот неимоверный импульс, который вы всегда слышите в сердце, то тогда расклад сработает на 100%. Ну что ж, Основная карта, что самое ценное сокровенное в отношении к вам, что имеет силу основания, а чем придется повременить, либо расстаться, что магически сейчас войдет ваш внутренний космос, и что будет в итоге? А еще парочку советов для вас, девушка. Наоборот, у нас семерочка мечей, что говорит о том, что в данный момент времени есть, конечно, много недосказанного, непонятного для вас со стороны мужчины. И вы пока не знаете, что о нем думать. А теперь я смотрю на мужчину внутренним взором. И если вы мужчина, у вас есть уникальная возможность подумать и загадать здесь сердце вашей девушки, вашей любимой женщины, вашей императрицы, которая покорила вас с первого взгляда. Ну что ж, что у нее в сердце? Вернее, что у вас к ней? Что самое потаенное, Так. Что у нас с основанием? Что, возможно, уходит? Магически сейчас получится в результате этого расклада. Итог. И парочка советов для мужчины. Здесь у нас выпадают паж мечей. Ну что ж, молодой человек следит за вами. И у него острая нехватка вас. Это видно сразу. По колоде. Здесь все ваши тайны. Мы сейчас их увидим. Тайные мысли. Тайные ощущения друг друга. Тайные вибрации. И насколько между вами сейчас это есть, да? насколько вы сейчас друг с другом взаимодействуете. Еще раз настройтесь, чтобы эти чудесные образы вы смогли впитать в себя, по-своему их интерпретировать, зная свою ситуацию, и дальше я смогу вам их донести. При помощи моего трактования. Ну что ж, открываем карту девушки. Хм, рыцарь кубков. Мужчина очень хочет свидания. Посмотрим на карту мужчины. Но вы, как ни странно, не показываете своего интереса. Скажем так, занимаете нейтральную позицию. Что тоже неплохо. Мужчина более активен. Но, как вы видите на этой карте, вы уже вместе. Но пока не сказали друг другу главных слов. Вот поэтому и вышла семерка мечей. Вы его подозреваете все-таки немножко в хитроумных каких-то планах, правда? Ну, давайте смотреть, что в итоге у нас. Основания ваших отношений повешены. Повешено говорит о том, что мужчина долгое время за вами наблюдает. Да? Синхронизируем три карты. Долгое время у вас не было... Скорее всего, здесь нет пока начала интимной близости, нет отношений как таковых. Вы пока находитесь на стадии знакомства, возможно, длительного знакомства, но по карте «Двойка Пентаклей» вас не устраивает, что мужчина находится еще в каких-то отношениях и пока что взвешивает, какой выбор все-таки ему сделать. Но это у него достаточно долгий уже, долгий процесс. Именно поэтому вы немножечко, ну не то чтобы охладели, но слегка обижены незрелым поведением вашего визави. Что ж, вас можно понять, да и мужчину можно понять в этой ситуации. Как говорится, бог-судья, у каждого свои ситуации. Но, но если мы э, хотим здесь понять более чувственный уровень, не бытовой, не мысленный, а именно на уровне чувств, то у мужчины пылкое к вам чувств, пылкое, он, он скрывает его по этой карте. Мы сейчас выясним, почему. Но оно у него действительно есть. И эта карта повешенной говорит о том, что он даже в какое-то время боролся с этим чувством, но оно как осталось, как было, так и осталось. Он не может, оно возрастает у него по девятке жезлов. То есть это практически уже максимальная карта да, младшего аркана, девяточка десятка будет самая большая но девятка говорит о бесконечном процессе вот эти две карты они как бы указывают что бесконечный процесс в том что он хотел бы вот совершить этот поступок да но никак но ну никак не решится есть вот здесь проигрывается эта энергетика и возможно возможно вы загадали действительно отношения которые стоят на паузе. На паузе по причине э, мужчины, которого либо такой характер, либо обстоятельства. Мы сейчас не будем углубляться в эту тему. Э, но но э, посыл у него очень любовный. Так, смотрим, э, что уходит из отношений в результате этого периода длительного. Итак, у девушки тройка кубков. Девушка перестает... Э, ну, как бы легкомысленно относиться к жизни. Мужчина же очень хочет, чтобы вот эта вот его нерешительность все-таки привела к тому, так как эта женщина для него императрица, основная женщина в жизни, чтобы она пересмотрела, пересмотрела, да, по вот этой карте легкомысленное отношение к нему. Ему кажется, но опять-таки это позиция мужчины, ему кажется, что она не видит его избранником, да? она, она не хочет воспринимать его серьезно. Возможно, мужчина не прав, возможно, вы просто ждете какого-то решительного поступка, какого-то признания, возможно, Мужчина ошибается в своих суждениях, но тем не менее здесь четко видна энергия того, что он очень бы хотел, чтобы эта ситуация сама собой получилась. Ну, как обычно, мужчины считают, что напрягаться не нужно по жизни, можно и как бы там, где вот оно само собой идет, вот туда как бы и двигаться. В данном случае здесь ситуация повешенного, подвешенная ситуация, да, сама за собой, за себя говорит, это слово, само за себя говорит, что пора бы уже перейти к действиям. А женщина, она выбирает сторону женской правильной энергетики, как бы ожидания мужского действия. В принципе, тут все логично, все понятно. Что мы смотрим дальше магически, да, что приходит в вашу реальность? Угу. приходит то, что вам надоело эта ситуация тройка мечей у мужчины же пятерка жезлов да он бы очень хотел он готов на все опять таки карта наблюдения да вот здесь мужчина наблюдает за тем что возможно вы тоже не свободны и у вас есть отношения возможно он наблюдает за тем как вы себя проявляете в этих отношениях. Возможно, здесь ревность присутствует. Поэтому, в принципе, и выходит вот эти вот основная карта, девятка жезлов какого-то, знаете, ну, недовольства этой ситуации. И ему кажется, что выхода в этом нет. Ну, достаточно просто подумать о том, что можно сделать, да, и поговорить, допустим, с вами, скорее всего, вы не общаетесь, потому что тройка мечей говорит о том, что... И семерка мечей. Мечи у девушки говорят о том, что она постоянно ну, как бы только мыслит об этом, а действий, поступков не видит. Здесь нет поступков. Здесь нет как такового общения. Здесь есть наблюдение со стороны мужчины. Вот это здесь явно видно. Давайте я могу у карт более дополнительно спросить все-таки еще одну карту хочу достать, и как у мужчины, и как у вас, девушка, что же все-таки в итоге, да, в итоге, в итоге, давайте посмотрим, приходит магически, да, да, королева мечей, наблюдает за тем, что вы не показываете, ему не транслируете а, вот этих вот своих а, ну, как, принятие его как личности, потому что вы э, охладели, вот такая позиция, выбранная мужчиной, вам не, не совсем по душе. И в тарологии, как бы мы оказываемся в ситуации королевы мечей. То есть, либо вы злитесь, и он это чувствует на подсознательном уровне да, вот на обороте э, Верховный суд. Он говорит о том, что вы-то встретились не зря. У вас была влюбленность с первого взгляда. И это очень глупо. Вот ангелочек, он вас соединил уже давно. Вот видите, здесь проигрывается. У вас должна быть семья, дети. Вот, смотрите. А сейчас просто пауза, тупик какой-то. Старший аркан смерти. Поэтому вот Иерофанта говорит. Иерофант это урок, который не пройден мужчиной, мужская да, сторона, что надо совершать поступки. Наблюдение — это не совсем мужское поведение. Как бы в данной ситуации девушка уже вот начинает немного вскипать, злиться, потому что вот ее позиция в этих отношениях императрицы, она в подвешенном состоянии, в реальности находится до сих пор в королеве мечей, что недопустимо. Если у вас, между вами есть какие-то отношения, вы должны их развивать. Они с неба не падают. Как бы, да, вас соединило небо, но это не значит, что... Над отношениями не нужно работать. Ну хорошо, мужская позиция понятна. Давайте у девушки посмотрим, что у женщины, да? что у нее, что придет магически. Да? Хм, отшельник. Ну вот она сидит с разбитым сердцем. Отшельник. Отшельник, отшельник это значит, человек ну, занимается собой. Вот карта звезда на обороте. В принципе, своей карьерой, своим каким-то развивает свои интересы. Вот Карта МАК у нас выпадает. То есть она находится в своей силе женской. И как и привлекательности, так и а, ощущением того, что она должна заниматься своей жизнью, раз нет личной жизни. Но опять-таки у нее присутствует в этих картах недоумение о том, что ну, мужчина вроде бы как. Сигналы посылает, и вы на связи, судя по всем этим картам, потому что много старших арканов. Они не могут не говорить о том, что между вами нечто большее, чем просто какая-то тяга или привязанность. И вот, вот эта вот тройка кубков, которая, возможно, уходит, она говорит о том, что хотелось бы ее задержать, эту легкость в отношениях, чтобы она переросла уже в более что-то серьезное, что-то такое, чтобы, чтобы вы нашли, вы не конфликтовали даже на каком-то подсознательном уровне, чтобы ваши сердечки не напрягались, да, вот по этой карте, и чтобы они как-то все-таки раз, в развитии ушли. Давайте посмотрим в итоге, да, вот здесь, вот, вот между вами сейчас, вот сейчас, данную секунду, какая энергетика вот, со стороны женщины? Семерка жезлов, нетерпение она ждет мужчина, карта звезда, видите, двойные карты. Вы для него звездочка, звездочка. Ну, в этом слое все сказано. Он без вас, в принципе, не, не мыслит в своей жизни. Но характер у него, конечно, воинственный. Возможно, есть какие-то преграды, которые не связаны, скорее всего, не связаны с вами. Потому что жезловая карта говорит о желании к вам, большом желании. Но есть какие-то преграды. И вот этот мужчина на карте, он несет этот жезл навстречу вам. А у женщины кубок любви наливает на его грудь. Вы очень хотите быть вместе, сократить расстояние, чтобы все как-то устаканилось. Вы, наконец-то, состоялся, возможно, у кого-то тот самый разговор, признание, либо какие-то порешались конфликтные ситуации из прошлого. Здесь все это видно, проигрывается. Должен быть сделан, сделан какой-то поступок, да, вы должны принять это признание, либо этот разговор, и между вами будет уже совсем другая энергетика. Здесь пока энергетика такая... Напряженная, я в чувствах именно, в чувственности, потому что императрица очень чувственная карта, и она в позиции, видите, вот, что, что далек, она далека, вот она есть здесь, но она далека от того, чтобы вот встретиться с вот этим прекраснейшим рыцарем кубков. Кто такой рыцарь кубков? Это предвестник любви, это тот, кто приносит этот кубок ну вот, например, да, вот у меня здесь бокал с, вод с водичкой. И я вот приношу этот кубок, чтобы вы изпили это зелье. Зелье вот настоящего чувства. Вот вы приносите свою любимой женщине и говорите, я хочу, я хочу с вами, моя любимая, моя родная, построить, что-то большее, чем просто отношения. Я «Хочу с вами построить любовь». Вот, вот это и есть рыцарь кубков. И после этого, после того признания, в зависимости от того, поняли, услышали ли вы его трепет, да, он уже становится королем кубков, то есть любимым человеком. А рыцарь — это предвестник. То есть вы бы этого очень хотели. И не хотели бы конфронтации, не хотели бы каких-то затяжных, каких-то непонятных ситуаций, непонятного поведения. И сами не хотели бы быть в этой энергии, потому что вы же звездочка, вот наоборот, И кто вы? Вы звездочка. Вы человек умный, очень начитанный не просто книжками, а вот именно по жизни вы, вы прекрасно понимаете ценность ну, вот этого всего, что я сейчас говорила. Одним словом, для вас здесь более прозрачная ситуация. И, скорее всего, судя по количеству старших арканов, этот расклад больше, конечно, как бы в памятку, в, в душу бы молодого человека, который смотрит, чтобы понимать, насколько, насколько важно... Слышать, слушать и слышать сердце другого человека, точно так же, как а, ваша прекрасная девушка по карте императрицы слышит вас. Если бы она не была прекрасной, она бы не выпала в этой карте. Но она может уйти из вашей жизни только вот из-за того, что ну, все в, подви, в подвисшем. Состоянии, ну, по карте, да, суд. Хотя, если даже это и, про, и будет происходить в реальности, во сне это вас абсолютно э, полная идилия, идея, и вы чувствуете друг друга. Самое интересное, что вас уже соединило там наверху все. Вам просто нужно это увидеть, понять, что не так в реальности. Поэтому расклад сегодня называется «Сон, сон и реальность» что вам нужно в себе увидеть, то, может быть, вы настолько в бытовухе погрязли в каких-то своих других каких-то ипостасях, там, не знаю, рабочих моментов, там, родственных связей, да, основных каких-то там ситуативных, ну, каждодневных, да, вот наших бытовых реалиях, что вы даже не понимаете, что проблем то особо нет, вам нужно сесть да поговорить. Ну что ж, давайте посмотрим, что под сердцем у, у девушки, да, что у нее девятка чаш, ну что сказать, у нее любовь, это очень важная карта, девятка чаш, и на самом деле в этой позиции она говорит, что бы там ни было, какая бы ни была грусть, печаль, тоска, любовь, она существует, ее невозможно выкинуть из сердца, она есть да, уходит легкость, уходит м, вот это желание, знаете, вот не задумываться над какими-то мелочными обидами, да, вот, вот это вот, возможно, уходит у, у женщины. Она начинает более серьезно впрягаться в эту ситуацию, да, вот судя по отшельнику. Но это, эти карты, они магические, вот эта позиция. Она может быть, а может и не быть, в зависимости от ваших, Дальше поступков. А вот уже вот эти карты, да, вот эти вот, которые мы позже откроем, они покажут ваше такое настоящее, которое, собственно, в скором времени приду, придет. Посмотрим теперь тайную карту мужчины. Ну, я вас поздравляю! Восьмерка жезлов. Удивительно, конечно. Вот несмотря на вот это все транслируемое, да, непонятное молчание, у мужчины бесконечно, бесконечно восьмерка и восьмерка жезлов. Особенно а, в этой колоде «Магия наслаждений эта карта, она говорит о том, что бесконечное желание наслаждения вот, вот этим праздником любви. То есть здесь вообще нет сомнений, там, что есть там соперники у вас или, ну, я имею в виду соперницы, да, Здесь мужчина явно постоянно с вами. На душевном, на сердечном, на ментальном уровне, на откровенном уровне. Он всегда с вами. И, возможно, он видит вас в позиции, что вы не сильно-то им интересуетесь, только потому, что ему казалось, что женщина должна быть более активной. Но мы же видим, что это не так. Да? У вас в душе бесконечное тоже по девятке кубков к нему вот такое вот чудесное чудесное воплощение то есть вы не воспринимаете на самом деле реальность как какую-то проблему у вас действительно больше любви все-таки побеждает больше любовная к нему э, тяга и то, что он транслирует, то, что вам, допустим, не нравится, и затрагивает и делает боль, оставляет в сердце, вы все-таки уводите из своего м -м, ментала, и, стараетесь не пускать, но бывают моменты, когда вам тяжело это видно по тройке мечей. То есть, скорее всего, здесь люди не свободны, они никак не могут там поговорить, встретиться. И это, конечно, очень печально в этом момент, этот момент. Давайте посмотрим все-таки заключительные карты. Вот я открываю девушку прекраснейшие карты. Они говорят о том, что королева мечей все-таки сменяется все-таки сменяется, вот она опять-таки королева мечей, видите, вот карты гадают, все-таки сменяется на королеву жезлов. Королева жезлов – это кто у нас? да активная, целеустремленная, яркая, очень красивая женщина, такая пылкая, темпераментная, которая, э, ну, ей вот, знаете, как вот, ей некогда смотреть, некогда плакать, некогда там, не знаю, возвращаться в прошлое, там, думать о том, что что-то где-то чего-то было не так. Она настолько активна, что, в общем, у нее, как говорят, слишком страстная натура, чтобы думать о том, что вообще что могут быть отношения без каких-то... Ну, как вам сказать, либо она в этих отношениях это получает, да, вот то, что она хочет, либо она просто не будет в этих отношениях долго сидеть. Почему? Потому что это не в ее характере. Вот копковые дамы, они, да, они настолько э, сентиментальны, что могут всю жизнь любить и ждать одного партнера, они могут там, не знаю страдать, убиваться по кому-то. Здесь совершенно другой тип пирамид, отношение к жизни, прежде всего к самой себе. Здесь женщина себя ценит и любит. И видите, она берет этот жезл сама. То есть даже вот в близости она очень знает, не просто знает, владеет, она стремится получить удовольствие. И это не может не, не отобразиться на ее как внутренней, так и внешней реальности. Прекрасная карта исхода для женщины то есть, этот расклад действительно убирает вот эти вот, скажем так, ментальные заморочки. Посмотрим на мужское, что у будет. У мужчины по карте правосудия, опять-таки, старший аркан. То есть, это все-таки его урок. Вот видите, девятка мечей. Что такое девятка мечей? Это когда вам, здесь вот именно второго наслаждения, когда очень страстное влечение друг к дружке, и есть очень много мешающих факторов. Ну, опять-таки, обстоятельства, люди какие-то расстояния, у кого что там, кто там не видел кого-то там несколько лет, кто, не знаю, у кого что-то случилось, произошло такое в жизни, что недоотношений. Это могут быть очень много здесь разных на карте поводов для того, чтобы вас разлучить. Но на самом деле вы из этих отношений, либо уходили любя, либо вы еще не встретились, ну по настоящему, да, вот то, что, ради чего вы, собственно, хотите иметь этого человека рядом. Вы пока не произошло, но по, по карте правосудия должно разрешиться этот вопрос со стороны мужчины, особенно потому, что подвесил себя мужчина сам. Здесь нет никаких, не видно никаких конфликтных ситуации абсолютная со стороны женщины она не конфликтует то есть женщина просто как принимающая сторона а мужчина как бы как мужчина должен быть более активным я считаю что расклад в принципе позитивен хотя есть конечно моменты немножко такой как бы досады что ли что Мужчины сейчас в наше время, они занимают странную позицию, позицию того, что на наших с краю. Но ну, опять-таки, это я сейчас говорю в общем, да, я не говорю об этих конкретных персонажах, которых мы здесь посмотрели. Мне бы очень хотелось, чтобы мужчина с женщиной с самого начала понимали ценности. Да, вот истинные ценности а, вот того, что между ними, потому что вот эта восьмерочка жезлов и вот эта карта звезды, она ведь сама за себя говорит эти карты говорят сами за себя, что у вас-то в союзе на самом деле проблем то нет. у вас проблемы в обстоятельствах обстоятельства нужно иметь смелость а, все-таки решать, а не ждать пока там через там, энное количество времени, все само собой уляжется, да, и тогда вот эта вот семерочка жезлов, борьба с обстоятельствами со стороны женщины, кстати, которая вышла, то есть она больше борется, она что-то делает для этого мужчина как-то выжидательно занял позицию, он только смотрит, как она это делает, но это странно для меня, допустим, да. Давайте посмотрим еще карту со стороны женщины, совет, нужно ли ей, беспокоиться, да, о том, что что-то не так, насколько вообще, вот что в будущем, да, вот, вот как ей, а, ну, как ей вообще находиться в, в этих эмоциях? Вот в отшельнике, да, вот как она, как она вот выйдет из этого отшельника, насколько быстро выйдет, в какую позицию она выйдет. Давайте посмотрим. Ну что ж, королева жезлов. Король Жезлов, вы пара. И вот это достойное завершение этого расклада. Он магический. Именно так вас видит Вселенная. Именно так сейчас вы почувствуете себя внутри вашей пары. И между вами только любовные карты. Рыцарь кубков, девятка кубков. Вы звезда для него. Восьмерка Жезлов. Что может быть лучше? Поздравляю вас. Вы будете очень счастливы. И вы очень страстно полюбите друг друга. Потому что сейчас между вами пока только расстояние. А скоро будет бешеное, удивительное ощущение страстного союза. Поздравляю вас. Приходите ко мне еще в гости. Я знаю. Я знаю все, что будет дальше. Пока.